Вы никогда не задумывались, что общего между занятием спортом и ведением бизнеса? Почему многие успешные предприниматели увлекаются спортивными дисциплинами? В этом видео вы узнаете 5 навыков в спорте, которые помогут вам в вашего бизнеса. Спорт учит дисциплине и планированию. Это необходимые компоненты для достижения любой цели. Важно не путать дисциплину с мотивацией. Мотивация дает эмоциональный толчок к выполнению дела но не исполняет его. Смысл дисциплины заключается в выполнении определенных действий в определенное время. Дисциплина тесно связана с планированием. Планирование повышает эффективность работы, позволяет оценить общую ситуацию, выделить приоритетные цели и распределить нагрузку. Результаты не приходят мгновенно, они достигаются упорным трудом. Без навыков терпения и настойчивости с большей вероятностью вы перегорите, и у вас не получится дело довести до конца. Отсутствие терпения стимулирует вас на получение немедленного результата от ваших действий. В бизнесе крайне редко происходит такая ситуация. Терпение учит сохранять спокойствие, даже в критических ситуациях. Имея настойчивость, вы будете подниматься раз за разом, сколько бы вы ни падали, потому как нельзя почувствовать вкус победы, ни разу не проиграв. В бизнесе командная работа также важна как и в спорте. Слаженность команды увеличивает ее шансы на победу. Умение работать в команде позволит вам объединить все положительные качества. Спорт поможет вам не только создать команду, но и стать ее лидером. Конкуренция — это то, без чего невозможно развитие. Если вы боитесь конкуренции, значит, вы не готовы к переменам. И последний навык — работа на пределе своих возможностей. Без него вы, как предприниматель, не сдвинетесь в своем прогрессе ни на шаг. Если вы будете прилагать все время одно и то же количество усилий, то в конечном счете вы достигнете предела. Чтобы перейти на новый уровень, вам необходимо каждый раз работать на пределе своих возможностей. В заключение я вам настоятельно рекомендую заняться спортом. Вы будете чувствовать себя увереннее, ваши проблемы перестанут быть неразрешимыми, и у вас будет все больше энергии на занятие тем, что вам действительно необходимо. Пишите в комментариях, помог ли спорт в ваших начинаниях. С вами был Азад Шаяхметов. Скоро увидимся.